эскейп, нажат присаживайтесь в маленький уеба нет ты на кресло хуй сядешь, потому что я на кресле сидел. Так. так ага все наушники я поправил а ну илюша ты же по жопе должен веником получить а, а чего это? давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай Сейчас кто-то по жопе получит. тебя хромат, блядь, не спасет. Сука. Сука, у него швабра, блядь. Да. На посаде. Сука. Иди, иди нашу. Иди нашу наш, наш. Блять, у меня вели сейчас сломается. Блядь, я не успел по жопе ударить. <свят> Вижу, иди сюда, иди сюда, иди, сюда. иди сюда. Oh, Сука, не достал <свят> Сука, мне сейчас толстик вылезет Да, пожалуйста, <свят> гай Хуй Хуй <свят> Нет, соси Гими, бля Гими Фу, блядь, жарко, Я, Убери ты... свой драчи, убий свой драчи чувак. Жах, ну, блять, не могу. Ой. Очень, блять. О, эту мы не пили. 5173. Ах, ты села дикая. А, точно. А ты кресу подыняешь? Вашу Там... 865 рублей киткад 5173, ёбаный в рот это... Это красивее, Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Пиздец, блядь, вы заебали. Нихуя, даже у него сейчас горело, блядь. Заебал, как каком можно, а? Еб... Ёбаный в рот этого казинок. Блядь, ай, блядь. Ой, чё, я уже сменяться не могу. Я уже, я уже сам заебался, не поверишь, пиздец. Удушающий справа нахуй! Сука. Сдохни, блядь, сдохни. Сука. Ой, кости. Бля. Бля. Бля. Бля. Нормально Нормально Нормально Я нормально Нет, не умер Я живой Кому И кому похуй Кому похуй, я живой Кому все равно, я живой Фу, блять Я весь телефон заплевал Пока кашлял, блять сколько, 8 штук? Никакого, никакого гейства, чистый мужской кашель, блядь. Блядь. Блядь. Люша, я завещаю тебе свой канал, блядь. Ой. Ой, все, спасибо. Так я еще не умер, какого хуя ты лезешь? Ой. Ох. Ох. Я эту воду пить. Я уже сам опопился, блядь Фу, бля Ой У нас двузвучие, блядь Дуэт, охуенно Ах, блядь Год мод Ноу клип. ты хочешь послушать. Ты хочешь послушать? Ой, блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, тихо. Все. Все. Ебать, моя римка, конечно. Там еще ты подключился, бля. Да. Люша, играй там 873-х. Пиздец. Ой. Ебать, ребят, я сейчас умру, mm. нахуй, серьезно. Так, что там как я уже забудет? У тебя блин. нету карточек, у тебя нихуя нету. Сейчас надо все вспомнить. Так, дети, гунаеды. Вот Оба, еще смотри. пять. Не здесь, да? Эх. О, 914-й. У тебя все равно как нету. А наушники-то один, блядь, ни